Погнали, друзья! Итак, друзья, нашел я опять ролевую игрушечку. На этот раз она уже не бесплатная. Ну, кто может какие-то ресурсы, если знает, где ее найти бесплатно, то, пожалуйста, можете ее где-нибудь достать. Но в стиме она не бесплатна и она называется Dark Devotion, друзья. Ролевая RPG, в которую мы сейчас поиграем Но сейчас я быстренько произведу на нее все настроечки стартовые И мы в нее сыграем, да? То есть тут нам показывают все, всех разработчиков, всю команду Это нам не, не сильно интересно Нам интересен сам процесс В темные века, рвение, все, что у нас осталось Так, так, так, давайте-ка читать Ролевые игры, нужно все читать Мы не понимаем много А, мы не, пом не помним и много Инова. Так было всегда. Кстати, я поставил русский кстати, язык, а тут у нас только титр на русском. Те, кто не различает добро и зло, готовы принести любую жертву в хвалу своего божества. Какой-то у нас мечник прям. Рвение же учит страдания как-то странно. Перевод нас, на самом деле. Или я так криво перевожу. Но я перевожу, как мне ä, пишут. Боя боязливость и спутанность знаний основы нашего общества. Боязливость и спутанность знаний. Черт. Немножечко подтяну навыки в литературе. А те, кто попытается сопротивляться, заплатят очень дорого. Как я помню, мы читали на скорости. Сейчас у меня с этим что-то проблема. Давненько я э, мечтал на скорость. На самом деле, иногда не получается. Ну вот, в общем, нам вкратце. Здесь, в этом логове, нечестие сойдутся все они. Нечестие. Что ж, так. Ну ладно, пусть будет нечестие. Или нечестие. Держась за надежду и веру. Привлеченные боже божественным светом, как мотыльки. Неустанно будут подходить грешники. И все, и всех ждет один конец. Что это у нас? Мухи налетели, конец света у нас наступил. Охренеть, а! Налетели мухи, друзья, и у нас у всех это называется одним концом. Всех нас. Всех нас сожрут мухи, друзья, судя по тому, что сейчас произошло. Ну, ладненько, посмотрим. Может быть, на самом деле все по-другому находится? У нас здесь будет происходить. Что ж, как говорит нам Steam, что в Dark Devotion вам предстоит исследовать таинственный храм и принести бесчисленное множество жертв во имя своего Бога и веры. Ну что ж, посмотрим, так ли оно на самом деле. В общем, игра у нас ролевая, еще раз повторюсь, да, приключенческая, приключенческая, экшен, ролевая игра. Вот столько у нее жанров. Так. А, ну что ж, давайте пробежимся коротко про, э, по менюшечке, что здесь есть. А, Настроечки, окно зайдем, обязательно. Так, а, ш, выберем сразу же а, уровень яркости, я уже настроил, язык русский, а, во весь это понятно. Это тоже понятно, а настрой графики, как я вижу, здесь нет, может быть, они отдельным пунктом идут, я, наверное, проглядел. Ну, статистика, я думаю, каждый разберется, для чего она нужна и что она из себя... Представляет, Да, то есть сюда мы не будем детально заходить исследовать. И, наверное, все-таки давайте уже сыграем. Что, собственно говоря, смотреть-то на эту серую и унылую картинку. А давайте уже посмотрим на саму игру. Смотрим, друзья. Так. Вау, ни хрена себе, я ее по-другому немножко представлял. Смотрите, какой у нас графоний крутой. Ну да, графика у нас тут своеобразная, типа 2D какого-то стиля, я так понимаю, вид сбоку. Так, значит, управление у нас, естественно, на клавишу AD. Вот недавно у меня буквально была на днях тоже похожая игрушечка. Там был чувак с мечом, да, и... Там он ничем не, не мог никак взаимодействовать. А здесь у нас женщина наша, женщина, кстати, заметьте, женщина-рыцарь. А, машет мечом, будь здоров, там похлеще, чем сам Арагорн из Властелина колец. Так, ну что ж, это у нас, значит, на С приседание, на А, на, значит, если кто игр, играет на клавиатуре, на А, на Д влево-вправо, я думаю, все разберутся. А вверх мы можем, нажав на W, мы можем вверх только посмотреть. Вниз, если зажмем, тоже у нас персонаж может посмотреть, что внизу Итак, давайте посмотрим, что у нас из основного здесь находится Мы видим, что у нас обучающих каких-то подсказок нигде ниоткуда не выскакивает А потому придется самим разбираться Я поставил русский, надеюсь, нам тут по-русски все и объяснят, что где находится Так, это у нас что? Это у нас, собственно, наверное, наши жизни, наши поинты Вот эти щиты, это, скорее всего, полоска жизни, если я не ошибаюсь Давайте-ка наведем было, будет ли подсказка? Нет, подсказки нет Кстати, мышка, если мы наводим на края, у нас также заглядывает Но вверх и вниз заглянуть мы можем только присев на S Или посмотрев вверх на W Так, клавиши на Q и на R, на Q, на R У нас происходят вот такие перекаты Собственно, мы такие же перекаты можем делать, двигаясь вперед В общем, в том направлении, куда нас движется наш герой И нажимая на пробел, на Space так Смотрим, что это такое у нас Так, я вот навел и вроде что-то появилось Это у нас объект Обед хромовника В вас входит сила хромовников Восполнение выносливости плюс один Это какая-то обилка, да, я так понимаю? Наверное, нет? Что-то я вот сейчас луп лупашу и... Ну, это простая стандартная атака, это у нас, я так понимаю, э какая-то выносливость, да, наша, сколько у нас тратится. Давайте-ка ее по максимуму растратим. Вот сейчас, типа, мы устали, да, и тут у нас э происходит, как видите, задержка. Да-да-да, все, я понял, что это за полоска. Так, значит, давайте посмотрим, что здесь. А, на кнопочке мы не можем никак воздействовать ни с чем. Так, у нас тут одна панель. На которой меч-хромовник, я так понимаю, это то, чем мы сейчас экипированы. Я, я надеюсь, тут есть инвентарь какой-нибудь. Сейчас посмотрим, ребятки. Ожидайте немножечко. Первый раз игру запустил, до этого не играл. Немножечко не... Ох ты, все, ребятки, я, по-моему, разобрался. Нажимая на тап мы переключаемся между сетами. Это у нас сет, я так понимаю, воина. Нажимая на тап 2, это сет лучника. То есть теперь мы... Лучник, который э, Тратя стрелы Да, стрелы здесь тратятся Поэтому мы не будем сейчас фанатично стрелять во все стороны Интересно, они подбираются у нас Ох ты, а я уже куда-то пошел Ну так, вышел я, значит, из храма По птичкам стрелять мы не станем Ну-ка, если обратно зайдем Вот так у нас происходят переходы между локациями Но я здесь хотел бы посмотреть за снежной дорожкой Здесь у нас сразу же скелет нам дают какую-то... Так, раз... по Чего там блокируют? Что-то нам там дали. Какую-то способность. Но вот, если честно, я еще пока не разобрался. Да, давайте переключимся на боевой сет. Здесь у нас, значит, меч, который критует 15%. 22-34 у него, я так понимаю, атака базовая. Меч традиционно выдавле Чего? Выдаваемый храмовником. То есть я, получается, храмовник. Женщина-храмовник. Щит храмовника у меня есть. Крит 5. Раз... Раз выносливости, что-то там 20. <coughs> Изготовлены стали э, заурядный, но, но эффективный. Так, далее смотрим доспех хромовника. И у нас здесь медальон хромовника, который дает также крит. Доспех дает крит и оглушаю, оглушающий крит. И все в таком духе. Вот это что такое, я так и не понял. Здесь у нас... Э, какой-то ресурс или какая-то мана Или что это такое, не пойму С менюшкой я, ребят, не разобрался Точнее с инвентарем, где у нас тут он находится Только единственное могу переключать Ну, я думаю, что у нас пока режим обучения Поэтому давайте-ка пройдемся и посмотрим Не торопитесь, хромовница Что-то нам говорит этот скелетон какой-то, да? И почему не торопитесь? А что там такого? Он мне сказал, что не торопился я Давайте посмотрим вниз, что же нас там ждать? Вроде ничего нет Так, ну перекаты мы знаем, как делать так, а подпрыгнуть как мы можем? Я же, я бы подпрыгнул как-нибудь, так, ага, ребятки, щит, кстати, на правую кнопку мыши и на ролик у нас ничего не происходит, так, значит, ЛКМ у нас, значит, атака, а правая ПКМ это у нас щит вот так вот, раз, хоп, хоп. ну что, попробуй, пробейка, давай, пошли дальше, хоп, подкатили мы к этому чувачку, что он нам скажет, на-ка тебе сразу же, так, ага, на F можно пообщаться. Годы тренировок, уроки благословия и техники. И все лишь ради того, чтобы сюда попасть. И путешествие наше только начинается хромовница Ты готова? Да, конечно же. Давай по... Давай держаться вместе, только богу известно, что ждет внутри. Слухи расходятся, но я не обращаю на них внимания. Вместе мы победим. Пробегитесь, подождите нас, прежде чем приступить порог. Отлично, я так и понял, что здесь надо сначала все решить. В общем, да, ребятки, на буковку F нам можно общаться с персонажем. Мы должны действовать группой, ты, если заблудишься, пусть тебя ведет его пение. Оно твоя единственная надежда на выживание. В общем, я не понимаю, о чем он болтает, но я понимаю, что... Без кого-то мне отсюда нельзя выходить. Мы не... Мы на месте, наконец-то. Да, дальше. Я чувствую, идущий изнутри сквозняк. В некоторых книгах а, говорилось о его теплом дыхании а, и об этой тяжелой атмосфере среди замерзших пиков. Так, дальше что святой храм и... Всегда описывали, как живое существо. Дальше-то что? А еще я читал, что он э, высасывает веру, как пиявка, кровь и следит э, глазами за каждым, кто в него входит. Дальше-то что? Я чувствую гнет его тяжелого взгляда. Он нас зовет или, быть может, это глаз божий. Разве ты его не слышишь? Так, я вообще не понимаю, о чем ты? О, божественный свет, мы пришли тебя освободить. Давай уже заканчивай с этим... Так, ну, в общем, он начал по новой пластинку играть, походу. Я давайте пойду подальше. Так, с этим чувачком... Так, сюда бросает всех вы, э, выродившихся изгоев, убийц, воров и прочих преступников, чтобы дать им шанс проклятия. Одино Одинокие, отчаявшиеся, прогло прогло проглоченные монолитом. Мы все знаем, что их ждет. Что-то, ребятки, вы много болтаете. Пожалуй, я пойду, а там у нас что такое... Там у нас так, мы подкатим сейчас к ним, наверное, тоже, да. Тут кто такие? Что это за упыри? Атака, парирование. Раз, раз, раз, это у нас парирование. А что, попробуй пробей, да? Вот все, я теперь вообще не неуязвим. Да. Подойдем-ка. Так, что мы тут? Это что у нас тут за хлюпики такие? С одного удара нафиг отлетает. ну ладно. А, там у нас кто посерьезнее, я так понимаю а Ну-ка, давай попробуем щит пробить Ты хоть что-нибудь сделаешь, нет? Давай попробуй, раз Ага, не пробил, а я пробью Оп, этот чувачок помощнее попался Так, у нас сейчас это Ага, все, у нас выносливость закончилась Так, что-то у него выпало Ага, вот нажав на «вниз», мы можем это все дело подобрать. И R, я так понимаю, да? И мы подобрали при припарку. И инфекции смертельно опасны. Эта это повязка исцелит раны из трупья, лечит, я так понимаю, на цифру 1, да? Да, ну я зря и воспользуюсь. ну хотя, смотрите-ка, у меня еще одна точечка восстановилась. Это моей жизни. Я так понимаю, сколько ударов мы пропустим, столько вот этих точек и будет отниматься. Но это мои предположения. А почему сюда именно? Может быть, я сначала хотел исследовать а, внешний мир? Ну ладно, мне говорили, что лучше пока не выходим в внешний мир. На W мы заходим вот в эту открывшуюся дверь. Да, если честно, на чем-то напоминает химну, игрушечку, которую я обозревал буквально вчера. По такому же почти что принципу здесь мы ходим, но она у нас... Э... Не такая спокойная, как Химно и <смех> уп упомяну, ладно, так и быть Тут мы бегаем и пьем всякую нечисть Я так понимаю, вот сейчас я спустился куда-то вниз И меня здесь как будто бы какая-то аура угнетает, смотрите, ядовитая А вот как подпрыгнуть вверх, я еще это не научился делать Вниз-то я легко, как видите, спрыгнул, а вот вверх, как мне подпрыгнуть? Нажать наверх и подпрыгнуть, что ли, или что? Или как вообще? Она же не только может по низу ходить, правильно? Так, надо все-таки научиться подпрыгивать. Я думаю, что здесь есть прыжок. Как он у нас осуществляется? Давайте-ка посмотрим в настроечках. Так, управление. Так, 1, 2, 3, 4, Используйте расходники. А расходники, блин. Да, левая, правая рука, понятно. Уклон, уклоны выйти... А карта, молиться на шип, движение, смена Нет, ребятки, у нас, похоже, прыжка-то здесь и нет А что мне делать, если я хотел бы пробежаться по верхним этажам? Ну да ладно Тут у нас какой-то прям а, такой очень ядовитый туман Да, странно, почему у нас не может персонаж подпрыгивать Но, Может быть, ему в процессе дадут такое задание Взгляните на болезнь и ее воздействие И что? Каждый шаг причиняет боль Допустим надо молиться Богу и надеяться на исцеление Молиться или молитесь или умрите Ну на shift я знаю, что молиться, а где помолиться-то? Где алтарь? Вот это алтарь Сейчас мы помолимся Так, молитва расходует часть веры Удерживайте клавишу, пока шар не заполнится Да, то есть shift мы Подожди ка вот здесь, наверное, надо статуи очищения Нажимаем shift и происходит молитва, смотрите, да, вот это у нас, значит, вот эти очки у нас убывают, и мы, я так понимаю, излечились от тяжелой болезни, да, которая м -м, ничего хорошего нам с собой не несла. И сразу, смотрите, э, о чудо, мы выздоровели, можем идти дальше. Так, что это такое упало? Вау, здорово, давно тебя не было. Так, а перекаты как делать? Ух ты! Видели? Он мне, кстати, вдарил, и у меня одна защита убавилась. То есть, обратите на это внимание, вот эти, щи, вот эти щиты, они блокируют. А как только они закончатся, я так понимаю, у меня начнет э, убывать здоровье. так, подкатик по нему, раз, раз. Так, осторожнее, убил. Лично все. Вот, то есть, обратите внимание, вот я только не знаю, правда, как это восполнять все дело, а, но, думаю, в процессе нам это все расскажут. Так. Так, что-то у нас из инвентаря, на самом деле, очень мало всего Я думал, у меня будет реально какой-то доступ к инвентарю Ну, я думаю, мне сейчас все объяснят Вверх-вниз, используют лестницу Так, а если мы чуть дальше пройдем? Тут ничего такого нет, нет Так, давайте-ка вниз А да, Просто на S и уходим Так, станьте на колени перед сундуком, чтобы забрать его содержимое Ну, а содержимое это я где я могу э, забрать? Так на буковку R. Чтобы выжить, расходуйте предметы экономно. Чтобы выбросить, используем предмет. Держите присвоенную, присвоенную ему клавишу. Ясно? Понятно. Так, это мы что взяли? Фрагменты доспехов, Похоже, Это древние обломки. Еще можно использовать, чинит доспехи. Ну что ж, а у меня что? Они поломанные, я так понимаю. Защита один из трех. Это что, реально они поломаны? Или как? Как определить, что доспех у меня поломан? Давайте-ка попробуем починить мои доспехи, вот мы сейчас нажали на однерочку, используя эту штуку, и да, защита стала 3, ага, смотрите, все, я вкурил, то есть защита это пропущенные удары по нам отнимает одно очко защиты, и само собой, вот когда мы используем вот такую штуку, которую сейчас я использовал, вот только что видели, у нас восстанавливается эта защита, круто! Ну что ж, более-менее становится понятно а, Но пока я не пойму, что где бы у нас надо быть инвентарь Нам только предлагают на 1, 2, 3 Если же зажимать эти клавиши, ничего не происходит Доступ к инвентарю мы не получаем Ну что ж, погнали дальше Или все-таки, может быть, я здесь что-то не доглядел Давайте-ка проверим все-таки конкретно Может быть, здесь есть какой-то выход Нет, у нас тут только лестница, я так понимаю, нам нужно идти обратно и порадовать... Ох ты! Видели, да, что произошло сейчас? Мне она чем-то напоминает а, а, такую игру, как «Принц Персии», где также м, двери открывались по прохождению определенных, а, вот так сказать, уровней. Ну что ж, заходим сюда... А на буковку «W». И появляемся в новой локации. Бродим мы по святому храму. Осторожно передвигайтесь, чтобы не попасть в ловушки. И смотрите вниз, прежде чем прыгнуть с платформы. Так, это хорошая идея на самом деле. Принц Персия у нас тоже мог так делать. Глядя, нажимая вниз, мы могли поглядеть, что у нас внизу. Я прекрасно помню эту механику. Так, аккуратнее. Главное не упасть. Да, можем здесь вот так вот перемещаться. Раз, быстренько. в бок. А там у нас что внизу, интересно? Интересно. Там у нас какой-то опять а, Трубчанский ходит, а, которого надо успокоить. А здесь что такое висит, непонятно. Ну что ж, давайте успокоим пацана. Так, ага, ловушка. Она ему немножечко нанесла урона. Давай-ка попробуй пробей меня. Не пробил. Так, а мы его пробили. Ну что ж, это у нас ловушка, которую можно вот так, наверное, преодолеть. Если мы резким перекатом сделаем, мы ее преодолеем. Да, давай-ка попробуем. Ага, видели? Хорошо, так... Что у нас за свиток такой? Послание Старого воина. Читай внимательно, чужак. Мне кажется, этим этими существами каким-то образом управляют. Присмотрись к ним повнимательнее и увидишь. А можно предсказать каждое движение и каждую мысль. Правда, эти чудовища не мыслящие люди. Однако в их мозгу по... Прошита одна единственная мысль Остановить тебя, чужак, будь начеку Ну хорошо, спасибо за подсказку Будем знать, можно ли забрать эту подсказку Но я думаю, она нам ни к чему И мы, собственно, только для этого сюда и зашли, да? Ладненько, попробуем проскочить Попробовали И у нас это получилось так, ну что ж, идем дальше. На М. Чтобы понять, откуда вы пришли, пользуйтесь картой, а посещенные вами комнаты сохраняются. О, вот оно как, значит, система автосохранения присутствует. Так, ну что ж, вот он, собственно, я в этой комнате. Как перемещаться? Я... М -м так, ага, перемещаться также на ВСАД можно... По данной карте это мы, значит, здесь появились. Хотя мы туда хотели пойти, но так и не пошли. Вот здесь мы в Святом Храме были сейчас. Так, это у нас что за область? Это у нас, ясно, уже не Святой Храм, что-то другое. А, нет, это у нас все, ребятки, Святой Храм. И нам, естественно, предлагают идти дальше... Давайте пойдем уже дальше Так, ну что ж, подсказочка дельная Ну, я думаю, так и со временем у нас инвентарь появится Потому что до этого момента а, Буковка М у меня не действовала Так, как я проверял Так, ну что ж, давайте-ка поднимемся наверх Что там у нас, кто там у нас страдает Или там у нас очередная боевочка ждать. Так, это стрелы же, да, я так понимаю Вот тут раскиданы, это что, стрелы же? Почему их нельзя поднять? Я думал, сейчас к стрелке стрелы подниму, и у меня пополнится запас. Так, это что у нас такое? Переключайтесь между наборами оружия, используйте в качестве второго набора лук. Так, а если я на стрелы переключусь и сюда подойду? Тоже, ребят, не получается. Так, а зачем? Это кто у нас? Такой, Так, это у нас какой-то раненый воин, да? Я заметил рычаг на другой стороне. Сюда бы какой-нибудь снаряд, чтобы активировать платформу. Я понял намек, чувак. Сейчас мы сделаем. Сейчас все будет. Это делается, смотри, как это просто и легко. Раз. И готово. Так, пошли-ка сюда. А, вот так вот мы, значит, перемещаемся. Оп. Главное успеть. Так, да. То есть на тап переключаться очень легко и просто между нашими сетами. А у нас тут сундучок. А, нажмите на кнопку. Чтобы открыть находящуюся снизу дверь Вот она кнопка Так, как на нее нажать? На буковку R Отлично, дверь открывается И мы можем попасть в следующую комнату Вот так, ребятки, у нас в этой ролевочке происходит движение и перемещения. Так, смотрим что у нас здесь? Мы когда, мы когда присаживаемся, нам тут говорят, что иглы с черным покрытием, это что это такое? Это то, что у нас здесь находится, да? Это черное варево воняет книющей плотью, дает жестокость в одной комнате. Вот оно как. Это значит усиливающее зелье, усиливающая какая-то эссенция, которой мы воспользуемся как-нибудь, когда-нибудь так платформу, что у нас прям туда-сюда заездило и я не знаю, что у нас там внизу давайте переместимся по... Ага, у нас же вроде была где-то лестница или подожди, или отсюда можно перепрыгнуть, нет? Отсюда нельзя, нам нужно вернуться назад на эту платформу и перебраться там у нас была лестница вниз, так так, так, так, так. да, то есть прыгать мы не будем, потому что я не уверен я могу себя переломать, наверное, ноги поэтому будем аккуратно перемещаться так, спускаемся, секундочку так, ну что ж, давайте уже спустимся и посмотрим, что у нас там внизу. Так, там что-то много очень всяких скелетов. Там у нас... А, с этих чуваков мы уже видели. Здорово, пацаны, давно я вас видел. Победа над врагами восполняет вашу веру. То есть вот это у нас шкала веры нашей, с помощью которой мы можем помолиться и... Первое, для чего я нашел применение, это избавить себя от болезни. Так, у нас 8 стрел, мы ими рисковать не будем, а потому с этими чуваками попробуем разобраться а, своим а, старым способом. Вот таким вот. Ох ты, наш персонаж даже иногда мажет, но, кстати, достает очень далеко. Так, надо иногда уворачиваться пробовать. Так, потому что удары-то у них сразу же тоже много отнимает. Но, по крайней мере, я хорошо защищен. Кстати, выбор сложности в начале игры я не заметил. А потому она здесь, видимо, стандартная везде Ну что ж, идем дальше Идем дальше Так, это у нас кто такой? Тут можно что-нибудь, кстати, пошариться в этих трупешниках? Нет, нельзя, ребятки, нельзя Идем наверх так, что у нас здесь? А, вот это та самая дверь, которую мы открыли. Которая нам дает возможность переместиться в другую комнату. А там у нас опять те самые скиллетончики, которые вначале вроде как были доброжелательными персонажами. С ними можно поболтать по душам. Не трать, мо... не трать молитв на этого несчастного. Он не обращал на меня внимания. Помолись лучше о том, чтобы открыть эту проклятую дверь. Угу. То есть можно молиться возле этих чуваков. Так, а что он мне скажет? Небеса, что со мной происходит? У меня совсем нет сил. Аха, аха, аха. То есть он помирает, он при смерти. Но мне говорят, лучше откроет чувачок, дверь. А не трать силы зря. И что мы здесь делаем? А нам нужно... Ага, нам здесь нужно про... помолиться, я так понимаю. И опять порасходовать. Да, наши очки, смотрите-ка. Наши очки Веры, они тратятся. Но мы открываем эту дверь. И просто-напросто по-другому тут никак нельзя было. Можем помолиться здесь. Статуя лечения Но мне лечить сейчас нечего, я полностью восстановлен Не успел растратить свою хп Идем дальше В следующую локацию Так, вот тут что у нас? Можно чем нибудь сделать? Надо вот иногда юзать в некоторых местах Нет, тут ничего нельзя сделать Идем, ребят, к следующую локацию, посмотрим, что же там нас ждет дальше Да, немножечко у нас сменилась локация Но мы, похоже, все в том же храме, да, если я не ошибаюсь Да, святой храм у нас, друзья Следующая локация Такая вот она извилистая, да, у нас получается так, так, так. Прыгать нельзя. Так, если блокирование мало, уклоняйтесь, написано. Ну да, уклонение вот у нас вот эти вот перекаты. Раз, раз, раз. Очень эффективно. Так, это что у нас такое? Вот это вот? А, это мне говорят, что типа на что можно уклоняться, да? Это мне типа клавишу подсказывают, да? Ну вот это е на Е и на к Уклонение, да, влево, вправо. А вот это что? Надо сюда нажать или что? Ну ладно. Ну что ж, идем дальше. Так. Что это у нас тут такое? Какие-то как будто коконы, да? А, или это молятся, молятся какие-то трупешники. Там у нас какой-то ритуал, и вызывают они какого-то монстра страшного. Что мне с ним делать-то, ребятки? Чем мы стоим? Давай-ка в него сейчас жахнем стрелочкой. Ох, какой он здоровый, а! А можно как-то... Оп! Ага, можно. Оп! Ох ты! Вы видели, что творится? Какой он большой и страшный, а! Как, как же они его вызвали? Вы видели, они какой ритуал произвели, и все. Мне, похоже, не хватит одного выстрела. Хотя даже ни одного. Вы смотрите, это у нас прям такие боссы. Так, давайте-ка уклонимся, быстренько. Раз, раз. Все, у меня получилось. Вы видели, он еще как назад умеет, а? Так, тихо. Так, давайте-ка не забываем про блок. Ой-ой-ой, он навдарил, он навдарил. Так, осторожней. Блок вроде даже действует. Блок вроде даже действует. Так, да, ребятки, да, надо, надо ставить блок. Надо блок ставить. Оп, пока он в одно... Ох ты ж, какой жесткий, а! Какой ты жесткий тип, а! Ну все, мы его уж отдали. Насколько бы он не был жестким, мы, его... мы оказались жестче. Враг побежден. Да, давайте мне следующий уровень. Здесь по-любому от врага что-то осталось. Там какой-то есть сосуд. Надо было, кстати, мне использовать эту эссенцию. Мы бы его быстрее еще вырубили, даже, наверное, стрелами. Ну что ж, ладненько вы видели, да, какие здесь страсти-мордасти творятся? Мне аж прям сразу же интересней стало, что это тут происходит. И вообще, так, надо исследовать. Это что у нас такое? Это у нас безбожный идол. Это в этой реликвии скрытая сила, которая легко разрушит плоть и каменные стены. Вот оно значит как. Давайте ее возьмем. Думаю, что пригодится. На двоечку она у нас. Что интересно, когда мы весь инвентарь заполним, у нас где-то еще места есть дополнительные? Я так понимаю, нам сейчас нужно идти дальше... И тут у нас еще один мотылек летит на свет. Тут еще какой-то, что ли, воин? Что-то немного ли боссов-то? Кто это меня прирезал? Как трогательно. Кто это сейчас меня сваншотил? Вы это видели? Не бойся того, что, перед... что делать тебя сильнее. Поднимись. Да. И мне что, надо было, наверное, уклониться? Твое паломничество отныне будет вечно начинаться. Удачи. И что это? Это входило вообще в сценарий или нет? Похоже, да. Убежище нечистых. Меня, короче, вырубили. И, как это бывает по определению, нас одели в лохмоть. Да, я так и знал. Нас одели в лохмоте. нам оставили идол из морга, нам оставили бунтарские обмотки. У нас нет никакого лука, у нас нет никакого меча. Мы можем только вот так вот обмотками сейчас дамажить И у нас, я так понимаю, чего-то хорошего с этого не выйдет Так, на букву F и смотрим, что это такое Опа, ага, я вижу, что мы таким образом начинаем прокачивать себя Появилась система прокачки, да Наверняка появилась возможность открыть инвентарь мне показывают, что мне вроде как можно что-то открыть, но я в этом, если честно, ребятки, не уверен Так, инвентарь у нас так и не появился Карта, кстати, есть, и мы вот чуть ниже той области, где нас сваншотил мутный тип так, ну что ж, я думаю, надо подойти к тому э, типу, который там стоял, он, наверное, нам сейчас много чего расскажет, давай-ка спросим у него, что мы здесь вообще делаем, порой инквизиция идет на крайности и уничтожает все, чего боится или не понимает, время от времени извне в храм бросают кого-то вроде вас, ну да, так, а что на П, а на Ф? Что-что, хромовник без отряда, это что-то новенькое. Вы зажгли любопытство в моем старом воспаленном мозгу. Дальше давай, чувак, говори. Не забывайте заходить ко мне по ромщику каждый раз, когда будете в убежище нечистых. Мне будет что вам предложить. Давай дальше уже говори, чувак, не томи. Ты что-то от меня скрываешь там. Кто у тебя, кот, что ли? Смотрите, это, похоже, кот. У него есть кот, а это круто. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше. По карте мы... Исследуем эту область и все-таки, может быть, что-то полезного здесь и найдем. Тут у нас что такое? Это кто там? Кто там такой? Кто все эти люди? Сколько они здесь бродят? Так, и все, да? Поговорили, называется. Ну, ладно. Коротко ясно. А это что там такое? Тоже это люди. На колени перед божественным светом. Да, мне вроде пока не надо. Я вроде не болею ничем. А ты что скажешь? Ответьте на его зов. Так... А здесь что у нас такое? Кто такой? На колени перед святым над гробием. Ну ладно, давайте, уговорили. Так, где тут можно на колени встать? Нет, мне нельзя вставать здесь на колени. Я уже это проверил. А, выйдите в центр. Да, я уже пробовал. Дальше. Направляемые во тьме, как мотыльки. Так, я все-таки не понял, чуваки. Что вы мне хотите сказать, чтобы я встал на колени, а сами не даете мне возможности? Ну ладно. Так, давайте-ка я сбегаю в ту сторону. Да, и все-таки пока, ага, устал Пока не упрусь до конца, надо всех Здесь опросить Здесь мы посмотрели, это у нас Какой-то алтарь, возле которого Я так понимаю, мы можем какие-то навыки Открыть, но мне, видимо, что-то Не хватает, сейчас Чего-то мне пока не хватает А на что вообще их открывать-то? На что выбирать? И можно ли вообще? Ладно, я пока Не в курсе, мне, мне, меня этому Еще не обучали, идем дальше Так, чувачок, давай рассказывай кто это так смел сейчас? Невероятно! Ты! Ты одна из первых! Ну, возможно. И раз так, ты будешь в числе святых э, жертвователей. Спасибо, благородная хромовница, Спасибо! Кто-то так подозрительно ржет здесь, а? Ты одна! И невероятно! Ты одна! Так, да, я это слышал. Давайте сползаем наверх и посмотрим, что у нас здесь есть. Так, Прочитаем книжечку. Я, уш, я ушел искать знания. Если я не вернусь, значит, либо я заблудился, либо меня убили. Подпись библиотекарь. Библиотекарь, жалко, заблудился. Ну, мы его, думаю, найдем в процессе. Так, здесь что у нас за книжечка? Давайте почитаем. Нет, нельзя тут ничего прочитать. Библиотека нечистых. Мы туда зайти не можем, да? Вот я сейчас пытаюсь. И эта дверь, она нас в процессе отправит в какую-то новую локацию. И явно искать библиотекаря. Там, что у нас внизу. Внизу тоже -то, какая-то локация. Мы сейчас, наверное, там исследуем. Вот так вот. А обратно-то как я буду подниматься? Интересно бы узнать. Это что у нас, проход? Или что это? Не пойму. Так, тут у нас кто такой? Тут тоже какой-то тип. Теперь мы можем полагаться только на себя, храмовница. Будь осторожна. Ладно, буду что-то они здесь все такие скучные, угрюмые. Так, здесь какие-то коробки. Это что у нас такое? Что за такой алтарь большой? странные да, на самом деле алтари. Это что здесь происходит? Это что, прошу вас, госпожа, не откройте ли этот сундук? Мы нынче не, уже не хватает ловкости. Да-да-да. Ловкости у тебя, наверное, точно не хватает. Прошу прощения. Прошу вас, госпожа. Ладно, давай, откроем. Так, новый предмет в кузнице. И... И все. И мне надо было просто открыть. но ну, давай-ка подойдем к нему теперь. Спасибо. Он сказал мне спасибо. Дальше давайте спросим у него. Так... Что я могу для вас сделать, госпожа? Мне нужен меч, ржавый гладиус, 1п, это, я так что понимаю, это, наверное, урон у него или что это? А, нет, у него урон 17, 29 и деревянный щит. Ну, давай-ка мне меч лучше сделать, потому что мне без меча, ну, вообще прям туго. Я так хотя бы буду дамажить, да? Руками-то я много не наколочу, а вот с мечом-то будет мне поинтереснее. Мне, а, он может оба предмета сделать. Чуть, замечательно, молодец. Так, если найдет чертежи оружия, я мог бы по ним сделать снаряжение для вас. Ну что ж, ладно, я возьму на заметку Честно говорю, я уж не помню Сколько времени здесь провел Рано или поздно вы тоже забудете Да, оптимистично Так, ну что ж, я так понимаю Мы взяли эти предметы, на что нам надо нажать Чтобы отсюда выйти Выйти, друзья, мне отсюда надо из этого меню И как это сделать Я не, не понимаю Так, ага, все, просто нажал и вышел Ну так а что? Оружие-то когда будет готово? Я же его выбрал Фиф, Странно Через сколько она будет готова, интересно? Я же выбрал оружие. Ну, ладно. Ну, да ладно. Так, ладно. На F. Или на что мы тут можем выйти -то? Так, на что можно выйти? Опять, опять. Вот как-то я странно вышел. И не могу сейчас понять, как я вышел. На какую клавишу? Он нас уже ничего не отвечает. Так. Так. Так. Так. так. Странный ты тип, однако. Так, на Escape не работает. На Caps не... Ну, в общем, не на что. Ага, просто на... А, она просто на... Я просто прошелся, да, на клавишу управления, и у нас сразу же вышло. Так, ну ладно, странный тип на самом деле, мне ничего не дал, хотя сказал, что может что-то сделать. Ну ладно, идем дальше, мы, наверное, это так по сценарию запланировано. Дальше идем, что здесь такое у нас? Ничего нет. А, вот это кто такой? Это что за тип пишет мой вопрос, М -м, ничего не вижу, доступно задание, ничего не вижу, кто-то закрывает мне обзор, или что он там сказал? Вот этот тип, наверное, закрывайте обзор, да? Ну-ка, иди-ка отсюда. Итак, что у нас здесь? Еще один желающий накормить храм. Что? Храмовница, одиночка, богохульство, сумасшествие. Да не возмущайся ты так, успокойся. Мне все равно, почему ты здесь? Ты для меня просто грязь. Добро пожаловать в новую жизнь. Убей хоть одного из них, прежде чем умрешь, женщина. Ты какой грубия, а? Ну что ж, кого у кого надо убить-то? А Это что за доска такая? Так, сорол, искусство войны. Критический урон, шанс нанести критический удар. оружие, се, Оружием серии критический урон, критическое оглушение, шанс нанести критический удар, оружием серии критическое оглушения, промах, а, слав, промах, шанс слабо попасть в цель, вынос, вын, выносливость, вас, восп, вын, скорость восполнения выносливости, это нам тут а, разжевывают а, что, за что какие сокращения на что влияют. Так, секундочку. Так, смотрим дальше, друзья. Сохранение Sorrows. Тут вот так это мы посмотрели. До конца давайте досмотрим, что у нас означают эти самые сокращения. Так, ну что ж, мы дальше смотрим. А, восп, восп, вын, это скорость восполнения выносливости. Скоро это скорость движения. А вын, расход выносливости при блокировании. Ладно, в общих чертах запомнили. Возможно, пригодится. Так, древнее подземелье. Ну, я же без меча. Мне же не выдали меч. Я не хочу идти. Ах ты ж, опять ниже спрыгиваем. Это у нас древнее подземелье или что? Ну, тут у нас, по крайней мере, можно подняться по лестнице наверх. Давайте-ка все-таки пройдем по всем. Мы на месте. Все. Отговорил. Так, дверь закрыта. Я так понимаю, можно еще ниже спрыгнуть. Черт, что за храм-то такой огромный, а? Вот я где нахожусь, буковка. И, и здесь какая-то еще комната. Это вообще какие-то просто... Ш... Я уже в шлюзы, друзья, попал. Спускаясь вниз. Тут вообще тьма тьмущая. Давайте-ка поднимемся и посмотрим. Тут по-любому какая-то нычка. Я это чувствую. Так, вот почка какая-то. Из нее ничего взять нельзя. Тут у нас какой-то черек сидит. Давайте-ка его спросим, что он тут. Я сожалею обо всем... И все, и, и приплыли, да. Ну ладно, сожалей, дальше сидит. Да, ну а мы продвигаемся. Так, ну что ж, а, здесь мы только можем упасть. А, хорошо, что у нас не тратятся наши жизни при падении с высоты. Так, ну давайте идем в ту дверь, куда нам предлагали. Ну я все-таки, конечно же, настаиваю на том, чтобы мне дали мои мое снаряжение, и здесь что можно сделать? Что это? Вы перекрыли свет Не мешаете сосредоточить и мешаете сосредоточиться женщина. Я перекрыл свет. Черт. Как так-то? А если я отсюда зайду? Чего вы хотите? Катерница, преступница, сучья дочь или благородная храмовница, ищущая искупление? Кто вы? Поспешим. О, понимаю, вы как можете нам помочь, храмовница? Следуйте нашим указаниям и возвращайтесь... Ко мне снова и снова вы много заработаете. Ваш первый вопрос. Говорят, некоторые существа начали размножаться внутри э, древнего подземелья. Маленькие, медленные и серые. Они иногда падают с потолка и так далее. Они в древнем подземелье. Ну, они, они серые, иногда падают с потолка. Убейте штук 6 или даже больше. Мы должны следить э, за их численностью, если не хотим допустить их э, за чего-то там. Они в древнем подземелье они... Так, ладно, я понял, в общем, мне нужно сходить в древнее подземелье Но мне неохота идти туда с голыми руками а, Чувак, где мое оружие? Как его получить вообще? Как мне получить оружие? Мне как-то надо экипировать или что? Или вот так я уже получил? Да, надо было мне просто ни хрена ничего не делать, ребятки. А я что-то сделал, и в итоге у меня отклонение получилось от, от сюжетной линии. Блин, я видели, что сделал до этого? Я просто вот так вот поменял, и все. А не надо было менять, надо было просто подтвердить. Так, в общем, он мне все выковал, у меня теперь есть деревянный герб, то есть щит, и есть у меня ржавый гладиус, то есть меч. Ну что ж, выдвигаемся, друзья, пора бы уже навалять каким-нибудь дерзким костлявым упырям, которые скрываются в древнем подземелье. Давайте пойдем уже накромсаем пару, пару косточек, пошлифуем им. Так, древнее подземелье. Ну что ж, начнем. Ах ты ж, я ж про ловушки-то и забыл, а. Вот зараза, а. Ну ладно, мне же говорили про них еще в обучении. Так, вот у нас что, стенка с шипами? Если я по ней спущусь... Ага, там у нас, как видим, шипы просто вообще кучей. Это мне все больше напоминает принцип Персии. Нет, ребятки, вы так тоже думаете? Или я один так думаю? Если так тоже думаешь, бро, то напиши мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Потому что у меня прям-таки предчувствие, что это на принцип Персию похоже. Так, туда нам лучше не прыгать. Я так понимаю, нам... там мы точно получим урон. А здесь у нас Упыри которых. Так, ну-ка, щит мой работает. Давай посмотрим. Раз. Работа. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой. Все, давай-ка, давай-ка уже драться. Пора бы уже навалять. Ой-ой-ой, вы смотрите, что это было, а ваше рвение ослабло и меня только что убили Да, ребят, я специально постарался вам это все продемонстрировать, чтобы было понятно, что наш персонаж в этой игре не бессмертен И он может отгрести, если неправильно что-либо делать Ну что ж, чтобы нам а, загрузиться, нам достаточно просто нажать а, на любую, так понимаю, клавишу и мы появляемся в обмотках Опять а, в, в начале этого всего дела лечение при выходе в новую комнату Да, то есть нам тут дают эффекты какие-то Ну что ж, отсюда мы начали И давайте-ка подойдем снова к нашему кузнецу Чтобы а, взять оружие и пойдем снова в подземелье Ну, теперь-то я уже лажать точно не стану Теперь уже будет конкретно все Хватит ржать Так, теперь, ребят, будет уже все конкретно Так, здесь мы уже со всеми потрещали, да? сплевывает сюда нам пока нельзя здесь закрыто так ну что ж давайте-ка время зря не терять уже пойдем в это подземелье запросим у нашего а, у нашего кузнеца уже оружие экипировочку да да да он нам быстренько выковал мы все сразу же этим воспользовались так и идем опять в подземелье здесь мы мешаем говорят некоторые существа начали размножаться внутри мы это уже слышали так ты ты помню. помни Помню, солдат, твой щит не защитит от стихии и магии. Ага, спасибо за, за так сказать, пометочку. Я бы, наверное, не учел. Мы на месте. Так, а к тебе мы обращались, да? Почему нечистые? Разве вам не нравится это название? Здесь, в нижних уровнях, называют нас так. Если вы встретитесь с одним из них, не теряйте бдительности. Ладно, все понял. Надо зайти сюда в подземелье и навалять всем подряд. А все просто. Простой квест, простое прохождение. Да, ютиска сила, <смех> ребят, вы это видели. Второй раз на те же грабли. Ну, не может быть такого. Да, не может, а оказалось. Щит. Так, кстати говоря. Кстати говоря. Я думал, тебя просто одолеть, упырь. А ты, оказывается, какой-то мощный. Что-то у нас прям игрушечка-то значительно uh, посложнела, я смотрю. <смех> Ничего себе так давайте уже сконцентрируемся друзья восполнение выносливости давайте сконцентрируемся и уже возьмем себя в руки здесь я был отправляемся в подземелье или все-таки мне стоит здесь еще пошариться но я думаю что нет там у нас кузня там у нас дверь да то есть телепорт а, мгновенный алтарь молитвенный алтарь там у нас... Ну, в общем, понятно, да, что мини-иконками а, обозначаются а, всякие разные области. И вот там, а, где у нас восклицательный знак, нам туда нужно идти. Ну что ж, давайте выдвигаемся. Так, тут у нас вот лестница есть. Так, лестница, лестница, по лестнице. Да, друзья, я думал проще будет, но ладненько. Так, давай нам опять оружие. <кх> Дубль номер три. Что-то у нас первые два не очень получились. И уже выдвигаемся. Что-то прям я как-то думал, что попроще будет. А тут прям нас расшатали, как маленьких... Маленьких котят. Так. Ну ладно. Сейчас попробуем, попривыкнем. Так, здесь у нас ловушка. Подойдя к ней близко, мы ее активируем. И как только одна поднимется, мы можем просто через нее пройти. Вот так вот. Все. Так, теперь резкий рывок делаем, да? И выдвигаемся навстречу к этому упырю. Он нам вмазывает раз, два и три. И мы, кстати, решаемся сразу же после этих ударов. Вы видели? Что-то я не пойму, как так произошло. Да, кстати, мы когда бьем, точнее отражаем удары, у нас тоже расходуется выносливость. Странно, очень странно. Да, игра на самом деле оказалась сложнее, чем я ожидал. Но мы сейчас попробуем с перекатами. Мы сейчас попробуем с перекатами. Так, он нам выковал оружие. Погнали. Сейчас мы попробуем со всеми перекатами как надо все сделать. Но мы с перекатами, кстати, тоже устаем. Так, все, аккуратненько идем. Не лезем. Я думаю, что будет полегче. Так, а если мы так на него нарвемся? Ага, он уже не отнимает. Он только когда сверху по нам по голове бьет, тогда отнимает. Так, ну что ж, идем. Ага, видите ли, он нас толкает. Раз, все, все. Мы отошли Так, отдохнули Так Отошли, отошли, отошли Он далеко прыгает, этот гад Все, зашатали его, так Да, то есть нужно тут двигаться Все-таки не стоять, мы так просто не выстоим Так, что это с такое? Припарка инфе... Да, это нам штучка нужна будет Это мы подлечимся Когда нас раздамажат Здесь на что? Тоже припарка, две штучки, отлично Так, идем дальше Не теряем бедительности, так, так, так это у нас лестница наверх. Давайте сползаем наверх. Там у нас впереди сплошные шипы кругом. Так, здесь что за место? Здесь какая-то ловушка. Здесь ловушка. И здесь надо аккуратно обходить это место. Здесь надо помолиться, чтобы открыть, я так понимаю, да? Так, фрагменты доспехов. Похоже, эти древние обломки еще можно использовать. Так, берем. Ага, это у нас понял, для чего. Нас уже этому обучали. Так, ну здесь надо помолиться, чтобы открыть. Давайте попробуем. Нас этому тоже, ребятки, обучали уже в начале, поэтому я тут с уверенностью могу заявить, что я это сделаю. Итак, нам здесь желательно бы... Э, но у нас можно, наверное, вот так, да, совершенно верно. Какая-то платформа движется. Замечательно. Я думаю, что мы все правильно сделали. И нам сейчас главное будет найти эту платформу. Где-то она по-любому будет. Но вот здесь главное осторожно. Можно, кстати, вот так вот. А нет, лучше пройдем, просто пройдем. Здесь у нас легкая ловушка. Ничего сложного здесь нет. Главное, не торопиться. Так, ну что ж, там мы были вниз. Давайте спускаемся вниз. Так, куда мы там спускаемся? В какую-то бездну. А, там у нас скелетик. Таких мы уже видали. Видали мы таких. Так, тихо, тихо. Что-то прям это... Я аж устал. Устал, устал, устал. Блин, надо как-то этот момент контролировать. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Надо, надо успеть отдохнуть. Все, успели, зашатали. Так, что у нас здесь? Опять припорка. Фляга с бодрящим напитком. Что она у нас делает? Старый рецепт, известный каждому хорошему храмовнику. Восполняет выносливость. Ну, ладненько, понял. Так, здесь что у нас? Ничего нельзя взять? Ничего. Ага, вот она, платформа, которая движется, я видел только что. Садимся, встаем на нее и поехали. Поехали, поехали, поехали. Раз, и мы на месте. И идем в следующую комнату. Да, ситу ситуация немножко накаляется. Так, жаль, что мы здесь прыгать не умеем. Так, туда нам нельзя. Секундочку. Так, давайте пошли дальше Так, лестница вниз, а мы пройдем Немножечко сюда, тут как-то вообще темно, жутко Тут сейчас какой-нибудь монстр откуда-нибудь Вылезет, чувствую, так Божественный идол, что-то мы набрали прям всего, а в этой реликвии Открыта сила, скрыта, которая легко Разрушает, разрушает плоти каменные стены Да, мы такую штуку брали, но я и не пользовался Так, ну что ж, ладно Давайте отправимся вниз Посмотрим, что нас здесь ждет Так Здесь что-то, наверное, взять, может, нет? Тут же сокровища какие-то. Такое как будто я здесь был. Та же платформа или это другая платформа уже? Это, по-моему, другая платформа. Так, поехали. Тихо, тихо. Оп. С перекатиком. Ух ты, там лучник, похоже, да? Ой-ой-ой-ой. Это лучник был? А как? Так, в этой Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нет, нет, нет. Главное не паниковать. Он стреляет, но у него стрелы а, не, иногда не долетают. Так, Тихо. Все, мы его уничтожили. Вот он был. Это, по когда мы вот перекатываемся, мы уклоняемся. Где-то у нас штука, которую мы уже видели, которая с высоты спускается и пирит. Вот здесь она, да, похоже? Или нет? Или где-то впереди еще? В общем, где-то у нас она есть. Так, давайте спустимся вниз. Ага, вон там у нас штука эта, которая крутится. Так, ну что ж, аккуратненько спрыгнем. Вроде никого здесь нет. Так, здесь у нас... Чистота, порядок. Так, нам надо сейчас резко туда пройти дальше. Давайте проскочим. Раз. Тихо, тихо. Очень много ловушек на самом деле здесь. Так, туда, туда, интересно, можно пройти дальше? Или здесь у нас все? Так, ну давайте попробуем, пройдем. Оп. Так, что это у нас? Ага, еще один лучник. Так, так, так, так, так. Щит у нас отбивает стрелы. Лучник у нас драться ничем больше не умеет, кроме как луком. На самом деле, не такой уж и сложно он оказался. Я думал, он будет а, пожестче немножечко. Но с лучником мы, в принципе, справляемся неплохо. Ну что ж, ребятки, вот такая вот у нас игра. Так, рунный алтарь. Здесь мы можем помолиться. И здесь мы можем, наверное, восполнить что-либо. Давайте посмотрим, что мы здесь восполним сейчас. Ага, мы использовали прям просто всю а, нашу... Здесь наш запас и что-то у нас здесь появилось в этом лунном алтаре, но нам не хватает веры, чтобы заполнить его до конца. Ну что ж, ребятки, наверное, так сказать, на этой торжественной ноте мы и закончим пока на сегодня обзор данной игрушечки. Я... Мне, в принципе, игра понравилась, то есть, если в нее играть я вдумчиво, то она затягивает, ребятки, то есть, для любителей жанра RPG она действительно подойдет. Ее главный плюс в том, что она нетребовательна к железу, как вы видите, но не менее, от этого не менее, не менее увлекательное. То есть, если вникаться в весь лор, в весь сюжет, да